Инженерка, получается сантехника, полностью замена всей электрики и все оставшиеся черновые материалы. Ну что, поехали, обзор. Сейчас мы находимся в санузле данной квартиры. Расскажу, как было, так как видеообзора первичного здесь не проводилось. Значит, мы частично перенесли проем, то есть он у нас был вот здесь. Мы убрали там порядка 20 сантиметров в ту сторону. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы у нас... Корректно с этой стороны разместилась ванна, влез полноценный наличник и с этой стороны встала стиральная машинка. Также вот здесь идут коммуникации, там идут стояки от застройщика. Что мы сделали? Чтобы у нас не было никаких коробов и всего прочего, мы полностью возвели стену из гипсокартона в этом участке, за которым спрятали все коммуникации, то есть узел водоподготовки. Там видны все стояки от застройщика, то есть в случае чего с управляющей компанией, если мастер придет, да, он может заглянуть туда, туда посмотреть, сухо все, либо нет. И с этой стороны у нас с клиенту мы сделали нишу. В нашей сантехнической нише мы поставили отсекающие краны, те, которые были от застройщика, мы убрали, поставили новые. После этого поставили гидролог, система от протечек воды есть сенсоры до да, которые по помещению разбросаны в случае протечки все это передается на мозги гидролока и кран э, электромеханически автоматически закрывается. после этого у нас стоят фильтра грубой очистки грязевики дальше у нас регуляторы давления потом счетчики у нас остались от застройщика счетчики с телеметрии были уже подключены после этого поставили обратные клапана дальше у нас стоят э, значит э, промывные фильтры с регуляторами давления, поставили вот такую перемычку, то есть кран между холодной и горячей, чтобы эти можно было фильтра промывать обратным давлением. Значит. После этого поставили компенсаторы гидроударов, чтобы наши шланги, которые будут здесь в системе находиться, никогда не выходили из строя. Также поставили получается проточный водонагреватель. сейчас уже это как бы не новшество ставим постоянно на всех объектах. Вот, долго ждали водогрей, на самом деле месяца полтора-два, поэтому подключили его на гибкую подводку. Так стараемся делать сразу все на жесткой сцепке. Стены мы возводили для того, чтобы геометрия помещения была правильная, без всяких дополнительных выступов. Также получается за этой стеной у нас стоит инсталляция подвесного унитаза. То есть у нас теперь здесь ровная стенка с инсталляцией. Унитаз мы выбрали такое расположение, то есть примерно где-то по центру помещения. Напротив входа у нас большое зеркало, с навесной тумбой поехали дальше вот в этом участке раньше от застройщика стояла перегородка с этой и с этой стороны были выстроены перегородки из гипсокартона между ними была установлена стеклянная купе дверь мы этот участок убрали для чего для того чтобы вот эту комнату можно было удлинить в зоне окна можно поставить диван наблюдать за видом из окна это раз во вторых так как это кухня гостиная чтобы вот в этом участке было больше места для посиделок за столом впоследствии когда у клиентов станет здесь уже мебель и они определятся с ее расположением будет декоративная решетка из мдф которая будет разграничивать зону дивана и кухонную обеденную зону на данном объекте сделано светодиодное освещение Освещение это не накладное, это уже идет стройка, это профиль, используется для натяжных потолков фирмы FLEX. Он идет, потолок сделан таким образом, что вот эта отдельная часть потолка, вот это другая часть потолка, вот это третья часть потолка. И потолки заправляются с двух сторон в этот профиль, и между ними остается щель примерно в сантиметра полтора, в которую вставляется вот эта силиконовая заглушка и она становится вровень с плоскостью натяжного потолка выглядит очень классно современно ну и довольно таки хорошо по свету в целом получилось могу на этом объекте сказать есть объекты на которых уровень освещения чуть слабже чем мы хотели вот на этом объекте достаточно потому что комната 1 до да, контура 2 мы разбили на два контура Первый контур это у нас кухонная зона. второй контур это у нас гостиная зона. Вот также поставили нашим клиентам проходные переключатели. То есть если человек зашел с подъезда включил свет в зоне коридора, когда заходит вот в это помещение, здесь его выключил. то есть в принципе расстояние короткое, но тем не менее мы все равно это сделали и поставили дополнительное освещение. В зоне скрытого карниза подсветка на шторы. Вот представьте, непонятно для чего, вот здесь стояла стена, да, которая отгораживала вот этот вид. Это раз. Во-вторых, у данных простенков, данные простенки были примерно вот так и вот так. То есть световой вот этот проход, он у нас был где-то метр двадцать, наверное, да. То есть сколько света у нас терялось из-за того, что у нас здесь стояли перегородке. Сейчас данная комната полна, действительно, света. В солнечный день здесь будет вообще круть-крутая. На той стене у нас висит блок кондиционера внутренний, а внешний блок висит за этой стенкой. Вот мы столкнулись здесь с такой проблемой. Значит, у нас вообще проблема на самом деле в людях, в кадрах очень сильная. Был прораб на данном объекте когда устанавливали кондиционеры кондиционерщики спросили куда скинуть дренаж получается куда вывести дренаж от кондиционера тут получается стена монолит чтобы ее не тащить в ту сторону он принял решение на объекте что трубку спустить туда какие последствия, трубка капала прямо на брусчатку в том месте, где она не должна капать, соответственно у нас возникли вопросы, клиент нам эти вопросы тоже задал, почему дренаж сделали в эту сторону, обои у нас уже были поклеены, напольное покрытие постелено, нам пришлось вызывать альпинистов, чтобы они нам с крыши значит, спустились да, на 14 этаж, и Проложили там металлопластиковую трубу по фасаду белого цвета, которую не будет потом впоследствии видно. Абсурд, но пришлось альпинистов вызывать вот в этой ситуации как бы. То есть не доглядели, не досмотрели, в итоге опять попали на бабки, как обычно. На полу у нас уложен кварцвинил. Здесь у нас он замкового типа. Есть клеевой, есть замок. А могу сказать сразу, из 20 объектов да, на 18 мы укладываем кварц винил. Я уже в каких-то видео об этом говорил, потому что это более современное напольное покрытие, которое износостойкое. В случае повреждения, если это клеевой, то его можно будет заменить. Одну плашку, к примеру. Если вас затопили соседи, либо вы налили воды, да, либо ребенок воду разлил, с этим покрытием ничего абсолютно не будет. В общем, покрытие классное. Я рекомендую, могу сказать сразу, себе домой в текущем ремонте я буду делать обязательно кварц-винил. Какой это будет замок, либо клей, я, скорее всего, буду выбирать по соотношению цены. Это раз. Во-вторых по выбору фактур то есть не все есть значит не весь есть кварц винил клеевой допустим есть замок вот в таком цвете клея может такого не быть но я за кварц винил всем спасибо за просмотр надеюсь данный видеоролик вам был полезен и был интересен если так то ставьте палец кверху пишите свои комментарии до новых видеороликов пока